Чем хуже люди ЛНР и ДНР от людей Чечни, которые хотят независимости, они же тоже хотят независимость, как и вы. По мосту ездят гражданские люди, это кочунственно ликовать по поводу этого, взорвать мост, по которому ездят, мир, ездят мирные люди, это подлый поступок. Но, чтобы встреча Путина с Кобзоном решила бы проблему, согласен, безусловно. Томсо, приветствую тебя. Чем хуже люди ЛНР и ДНР от людей Чечни, которые хотят независимости, они же тоже хотят независимость, как и вы. Совершенно неуместная аналогия, неподходящий пример. Потому что не существует донецкого народа, луганского народа, херсонского народа или запорожского. Такого народа не существует. Есть украинцы, есть русские. Есть чеченцы, татары, башкиры, якуты это народы. Право на самоопределение есть у народа. Понимаете? Вы пытаетесь подменить понятие, и тем самым вы обесцениваете реальную борьбу народов за свое самоопределение, подсовывая какие-то фейковые вещи. Когда есть народ, и этот народ порится за, за право самоопределения, на независимость, это то, что правильно и узаконено. Но то, что ты приводишь, пример, это как если бы часть чеченского народа, какой-нибудь отдельный тейп, скажем, или там союз каких-то тейпов, или внутри тейпа у нас есть тоже определенные деления, там нагары, на ну, ответвления, или если бы они отдельно, или какое-нибудь отдельное село, допустим, в Чечне, отдельный район в Чечне, захотел бы независимости от Чечни. Вот это вот, это нелегитимно. Это, в принципе, претензии, которые не имеют права на жизнь. Это часть нашего народа, и они должны быть в составе нашего единого государства. Они Это неотъемлемая часть от нашего народа, понимаете? Вот точно так же и в вопросах с Луганском, Донецком, там, Херсоном и так далее. Это украинцы, и это часть Украины. Если же они... Кто-то там не считает себя частью Украины, не считает себя украинцем. Он вот русский, например. Никаких проблем. Россия огромная. Там, там столько земель, которые вы можете освоить. Пожалуйста, просто переезжайте. Но без, без украинской земли. Это Донецк, Луганск и все остальное, это украинская земля. И проживают там украинцы. И этнические, и гражданские. Если вы скажете там... Много этнических русских это не дает права на то, чтобы теперь эти этнические русские делали территорию, на которой они проживают, частью России. Эти этнические русские, если им некомфортно жить в Украине, иметь украинские паспорта, то они просто переезжают на свою историческую родину, там получают российский паспорт и живут среди русских людей. Если там, в Донецке, есть Скажем, чеченцы, которые не хотят жить в Украине, они просто тут переезжают в Чечню, живут в Чечне, понимаете? Вот такие правила. А территория остается за украинцами, так как это их земля, принадлежит она им. Так же, как чеченская земля принадлежит чеченцам. У нас тоже проживают разные народы, но они не могут в какой-то момент сказать, так, вот здесь вот это вот село, допустим, вот здесь проживаем компактно, мы теперь хотим стать независимыми. Дорогие друзья, хотите стать, давайте в другом месте где-нибудь, территорию, это, это наша территория, наша земля, ее мы вам не отдадим. Вот такие вот как бы правила. Не нужно, не нужно подменять право народа на самоопределение и какие-то попытки другого, причем большого государства отжать территорию государства меньшего. По мосту ездят гражданские люди, это кощунственно ликовать по поводу этого, взорвать мост, по которому ездят, мир, ездят мирные люди, это подлый поступок. Кстати, вот это тоже такой вброс. Очень важно, что мост по сути своей это стратегический объект. Мост, который единственный мост, который соединяет полуостров с Россией, это просто глобальный стратегический объект. Поэтому ну, мирный, он, он его нельзя называть исключительно мирным. Поэтому мосту едет техника, поставляется, поставляются боеприпасы, обеспечиваются российское российские войска, обеспечиваются продукцией, там, продовольствием и так далее. Поэтому объект, такие объекты, как мосты, они, конечно, не являются мирными, и они всегда первыми поражаются для того, чтобы перекрыть вот эти вот возможности поставок, возможности отступления, наступления и так далее. Так что здесь, чисто если посмотреть с точки зрения правил ведения войны, то это абсолютно все по правилам. Мосты, вы думаете, почему даже в любых, даже здесь в Швеции, в любых городах мосты всегда отдельно, имеют видеонаблюдение, то есть они постоянно охраняются, потому что это стратегические объекты. Мосты это стратегические объекты, и они, конечно же, поражаются. Мирные, без, вообще безоговорочно мирными а, объектами инфраструктуры являются больницы, школы, детские сады, обычные жилые дома. Вот это мирные объекты. А, а мост это стратегический объект. В Арабских в Объединенных Арабских Эмиратах и Путин и Зеленский будут на G20. Оба согласились присутствовать, встреча Путина с Зеленским ничего не решит. Решить что-то может только встреча Путина с Кобзоном. Томсо согласен? Но, что встреча Путина с Кобзоном решила бы проблему? Согласен, безусловно. Встреча Путина с Зеленским не решить, не знаю, может быть, что-то и решит. Но встреча Путина с Кобзоном решила бы однозначно. Когда Чечня будет свободной, у Ичкерии есть планы вернуть исконные земли чеченцев или же будут жить на этом куске? Мансур Орстхо, а что ты имеешь в виду под исконными землями чеченцев? Наверное, все зависит от того, что ты вкладываешь в это. Есть Аух, который, безусловно, является частью Чечения. А вот если ты что-то более этого говоришь, что здесь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 Нашего государства. И вот как бы наши претензии на эту территорию они должны быть всегда э, за, задокументированы, как бы обозначены. Что касается каких-то других э, тем, то здесь я уже не, не сторонник этих рассуждений. Так как это, это наши братские кавказские народы проживают на территориях, которые, возможно, кто-то считает, там, что когда-то были и так далее, но я считаю, что такие разговоры для нас будут сейчас только вредны.